Итак, мы с вами уже поговорили о себелюбии, о сребролюбии, сегодня мы поговорим о гордости. Итак, знаю же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут горды. Гордые люди, они не могут принимать слово от Господа, они не способны его принимать. Поэтому люди гордые ожесточают свою выю, когда ты говоришь им чистое слово от Господа. Но если среди верующих гордые люди, если среди верующих те, которые не хотят смириться под стандарт Божий, они не хотят следовать за Иисусом Христом именно так как Господь это заповедовал. Гордые люди говорят, я спасен благодатью, у меня все в порядке, не обличай меня, не указывай мне на мои грехи, не говори мне, чтобы я исправлялся, ибо я уже спасен. Так говорят гордые люди, они не могут смириться под крепкую руку Божью, они не хотят достигать совершенства, они не хотят смириться под Божий стандарт. Это гордецы, Только смиренные они смиряются под крепкую руку Божью и они преображаются от веры в веру, от славы в славу. Ежедневно святой да освещается еще. И когда смиренному человеку указываешь э, на какую-то проблему, на то, что человек где-то согрешает, где-то что-то делает не так, то смиренный человек примет это обличение и пойдет исправиться. Он будет молиться, пока Господь его не изменит. Он принимает обличение. Это смиренный человек. А гордец, он возьмет Библию и будет апеллировать Библией, чтобы, чтобы оправдать себя, выгородить себя, выгородить свои грехи. Вот. Но дело в том, что гордые люди Царства Божьего не наследуют. Поэтому исправьте свои пути, если вы знаете, что вы гордец, если вы не можете принять Слово Божье, если оно вас раздражает, если оно приводит вас в панику и вы начинаете кричать, что ты судишь меня, никто тебя не судит. Тебе подсказали, что у тебя есть проблема, которую нужно решить. Никто не судит, никто не бросил тебя в ад, тебе дают возможность исправиться, чтобы тебе не попасть в ад. Поэтому принимайте обличение, преображайтесь в Сына Божьего, следуйте за Иисусом Христом именно так, как Он того желает. И да благословит вас Господь наш Иисус.